Ну что, добрый день всем народ Сегодня у нас 29 января 2021 год Находимся около Гулькевичской краевой больницы города Гулькевичи Поступило обращение граждан по поводу пищеблока который здесь в больнице находится по качеству приема пищи пациентами И вот у нас стоит тут женщина которая является матерью двух детей, находящихся в этом учреждении. Подойдем, спросим у нее, какие проблемы, с чем она столкнулась и что случилось. Погромче, пожалуйста. У меня колган положила их на соматику, один после травмы, осложнения, мы... У нас, получается, в январе мы упали, разбили сильные головы. Ну, поясните, Колган это... Э, ну, невролог. Невролог направил двоих детей на стационарное лечение. Неделю жили нормально. Все было хорошо, ну за исключением... Они меня заставили принести посуду. Я принесла посуду, свои ложки, кружки, все, тарелки, как полагается. Приходит уборщица, начинает на них с утра кричать. Они мне звонят в истерике, я говорю, я не знаю, что делать. Я говорю, ну, я не докажу, запиши на видео, пожалуйста, чтобы я понимала, что хотят от вас. Потому что это дети, они сумбурно объясняют. Он записывает на видео уборщицу, она тут же моет полы, с того лета, ходит, и тут же берет и тарелки и начинает кричать, почему вы тарелки не помыли. У меня с ним поясняет, моющего средства нет. Она говорит, я тебе что, должна прям вот так, на видео. Поясните, пожалуйста, ваши дети лежат в больнице и уборщица в больнице есть, Да, правильно? именно да. в палате. Чтобы нам было понятно, дети. что люди будут смотреть, что лежали ваши оба ребеночка, да? Да. Сколько лет детям? Одному одиннадцатый год, другому восемь. То есть они могут уже находиться в больнице одни, да. понимаем, Вам лежать да. с ними разрешили. То есть им нахамило, по сути. Санитарка? Борщица, да. ну я не знаю, кто она, да. полы мыло, я ну, так Ну, чтобы мы поняли, в больнице, санитар, санитарка, что уборщица да. может да. быть. И они записали на видео, отправили вам. Да, мне вы я... Вы обратились... Нет, я обратилась к предков Анастасии Геннадьевны сразу. Заместитель глав... главы района. Да, курсов. я пришла при личном приеме, обратилась, попросила помощи, чтобы уборщица не донимала детей. Ну, я ее уборщицей называю. Она приняла меры, разобрались, все нормально, больше никто не приставал. Посуду выдали, как полагается, Мы ничего не заставляли после этого детей уже. И буквально через два дня, сегодня мне сын кричит в трубку, пришли две женщины в палату сейчас, забрали телефоны, начали проверять галерею, что они там записывали, начали рассказывать, что у меня аудиозапись. И то, что вы выложили в интернет, потому что мы выложили в интернет, я к товарищам обратилась в видео. То есть вы видео это сохранилось? А? Да, Но вот Федор выложил. Федор Скажите, Бой. пожалуйста, а какое имели право вообще работники больницы из изымать телефоны у ваших детей? На каком основании? Как они пояснили это? Они пояснили, что никто ничего не забирал. Никто ничего не забирал. Я приехала сейчас, вот буквально после этого случая. Буквально час прошел. То есть это было все сегодня? Да. да. А с утра до этого вывесили бумажку, что запрещена видеосъемка там врача, ссылка на клубы, на персональные данные. На... Вообще, да. Выложили и начинают читать лекции. Две женщины. Сын у меня их не опознал. Он говорит, я их не знаю. Одна в костюме врача, другая вот в Скажите, а вы не могли бы все представиться? Кто? Я Вера Александровна, мать двоих детей, которые лежат в соматическом отделении восьмой палате. Да, Мирошкин я врач ролок, соответственно, да, депутат районного совета э, нынешнего созыва. То есть, вот мы решили разобраться в проблеме. Я предлагаю статус меня в статусе правозащитника церкви, за Спасибо. Ну что, может быть пройдем? Ну, если у нас. Давайте. Должны, я же. Ай болит не лечит, не косячит матом, не маячит не толкает <музыка> злые речи, делает лишь только кач Зажигайте свои свечи, мои слова горят на сто процентов в этот вечер Ай болит не лечит, не косячит матом, не маячит, не толкает злые речи, делает лишь только кач Зажигайте свои свечи, мои слова горят на сто процентов в этот вечер Делает лишь только качкачь, а ну, хотя бы два слова, не будем вас пугать, не хотите? Откройте, пожалуйста, поговорить я надо. Я. надо. Почему? На каком основании? На основании того, что карантин. И у, меня, у меня работа по коронавирусу. Как раз по карантину. Ну, когда будет доктор, тогда пожалуйста, конечно. Когда будет доктор? Шесть часов часов придет. Угу, шесть часов. У него я, как он, всегда подхожу, разговариваю с ним. Потому что не пропускает. Ну, пройти в отделение сейчас, к сожалению, не получилось, потому что дежурный врач 6 часов только заступает на смену. Медсестра отказалась с нами общаться, поставая медсестра. Фамилию мы, к сожалению, уточнили, она быстренько закрыла окошко. Ну, я думаю, сейчас мы подождем, попытаемся пообщаться с детьми. Я так понял, они смогут, да, нам? Ну, через окно, да, у нас Хотя бы, крови, что они да, живы-здоровы, и потому что даже забрать себе ребенка сейчас, соответственно, мы не можем, потому что пока нет доктора, мы, соответственно, даже пройти не можем вот Пройдемте к окну, пожалуйста. Давайте. Привет. Привет, Расскажи, пожалуйста, сына, что ты бабушке сегодня сказал, из-за чего я приехала, какие тети пришли. Только погромче, пожалуйста. Ну, приходят две тетки. Одна хирург толстая, другая там стоит. В коридоре все они стоят. Потом они уходят, хирург стоит, смотрит в окно, на нас там Вот стоит, это окошко. А я говорю, блин, я не снял это. И... Ну как я тебя просила снимать непонятные ситуации. Да, а она говорит, а ну-ка, что ты там снимал, ты мне ничего не хочешь показать? Марк говорит, ничего не могу, у меня ничего нет, она, а ну-ка, заходи в галерею. Она взяла у него телефон смотрит э, в фотках. А там была от укола и уже нам уколов. Ну ты мне показывал, да, от уколов у вас там уже красные пятна. Она взяла телефон и смотрела него. А что она там искала, она не сказала? Она искала, видела то, что мы сняли. Для меня, когда я попросила за уборщицу. Да. А что за две тети с утра были, которые бумажку вам клеили и рассказывали, что вам нельзя снимать? А, ну она сейчас находится здесь, да? Конечно. Ну, мы сейчас к ней стучались. Это она же заходила, клеила бумажку, да? Ну она же в синем. Ну, я ее не видела, но я так понимаю. Синим, что, синим, она. да. Она приклеила бумажку. Что она тебе сказала по этому поводу? С какой-то женщиной она была, ты мне говорил. Это, это другая, это уже другие две. Они там два синий кошки. А, двое в синей. И что они приклеили, что они пояснили, сын? Они там написали, запрещено снимать, там, кинадская статья или какую-то. А вы... Тебе конкретно что-то было сказано с их стороны? Говори. Нам много приходили врачи говорили. Один самый врач, он меня спросил, правда нельзя снимать? Она сказала, да, правда нельзя снимать и аудио делать. А ты мне рассказывал, что они тебя записывают. Это правда было? Да. Как она, это, как она все это произвела? Расскажи мне. Вот заходит она в палату. Дальше какие ее действия были? Она припела это и все. А по поводу съемки вас, как она пояснила? Она сказала, что она вас записывает, снимает. Было пояснение? Нет? А как, как ты узнал, что она тебя снимает или записывает? Ну... У нее было в кармане телефон mm. А я же знаю, как там внутри Как сразу входишь в него вами... Она тебе говорила, что она тебя Снимает или записывает Она мол, молчком в кармане У нее стоит, а я вижу, что Запись тихо. идет, да? Просвечивалась, да? <свеч> у меня даже видео это есть я А кто тебе сказал, что выложили в интернет И а, это чем-то раздачница. пахнет? Раздачница пришла Еды раздачница? Да. То, что выложили в интернет, уборщицу. Да. Она нас за эту уборщицу него... чуть не убила. Ну в смысле, вас же не били. Нет. Она... Ругалась? А? Ругалась? Она ходила, ругала нас. Почему вы выписали ее в интернет? Зачем? Зачем? Что она вам сделала? И... 1 февраля 2021 год. Находимся мы в детском отделении. Пришли ребята. Здравствуйте. Тут написано «ограничить родственникам посещения». Я сюда ни разу не заходила за 10 дней. Даже не запретить. Разрешить посещение только сведомо заведующего отделения с использованием средств защиты. Маски, бакилы. Звони еще раз, чтобы врача позвали. Сейчас разберемся. Обсудили документы. Чтоб было все понятно. Сейчас она мне вещи соберет и детей выставит, я так понимаю, без бумаги. Сейчас увидим, что будет. Я, мама, это... А где врач? Как можно ознакомиться а вообще? А есть у я просила. Вы врача пригласите, нужны же рекомендации. Нужно обговорить это все. Пригласите. Врач, что врач что сейчас в находится. Придет, пожалуйста, ждите. Скажите, Нет, кто сейчас Врач новачок? назначил на 12 часов. Это выписка, мне нужен лист назначений и лист э, проведенных мероприятий, вот как бы в работе написано, почему в работе, выпускаете вы дитя. Обследование а еще Она мне 12 назначила, я звонила за благоговерие. А кто дежурный врач? А, дежурный а? администратор должен быть. Ну, по по, по имени имя отчество, пожалуйста. Нет, это я Татьяна Юрьевна. вот пристяйте-то, пожалуйста, подождите еще раз. Насколько это... ожидать, скажите? Я не знаю. вызовите травматологию. Хотите старшую медсестру вам позову? Давайте. Хотя бы со старшей поговорим, пообщаемся. Это просто выписки. А листы сами. Вот в работе написано. Это мои персональные данные, можно снимать. Все в работе, а детей выписано. Это, это как? Он в работе ЭКГ. Было проведено какие мероприятия, вы мне только выписку дали. Доктору, ну а детей чего вы выбираете? Тут написано ИПГ в работе, это как так? Это это... Доктора, как ну а детей уже выгнали, а доктора приглашают. Ну-ка вы в палату, будет еще и идти сейчас лежать. Потому, ну, всего, потому что, ну а как? Заходите в работе все написано. Надо да, снимать. А, а, да, а подождите, секунду. Как, как понять, не надо снимать, что а туда? Вот это А ну, ему... Давай. Ребенок при поступлении средней степени тяжести, 10 дней прошло, уже в удовлетворительном состоянии. Вот он, выписка. В удовлетворительном состоянии выписывается. Заведующий, подписи нет, круглой печати организации нет. А я так смотрю, у вас двое детей лежит, а выписка на одного ребенка? и того ребенка, же, да? а вывели двоих. То есть, получается, вам на выбор дают, да, какого можно забирать, да. какого нет. А за остальным завтра приду. Ну, не факт. Ну да, Екг в работе, в работе все еще. А мне выписывает ребенка средней степени тяжести. Ну да, вдруг показания будут ухудшиться дома. Ухудшаться да. или останутся на прежнем уровне. То есть как бы непонятная ситуация. Да, и не объясняют ничего. Ушли, ожидайте. Сколько я буду ожидать? Вчера дважды в день, два раза в день, у него кровь из носа шла. Я так понимаю, что это давление. На 12 была назначена выписка. Как бы уже 12-12. Детей вывели, выписку не ту дали. И ничего не поясняют. Ожидайте, сколько ожидать? Девушка, говорит? подскажите, вы двух детей выписываете? Здесь же просто же на одного показания. То есть можно выбрать, да, мамаша, какого ребенка забирать, какого нет. Оставить, ага, вам Слушай, еще а на подключение. Сестра -хозяйка, брать, Ничего по страшного, я журналист. Вынесла, все. А почему эта сестра-хозяйка занимается, а остальные <соцентрология> медработники? Медсестра должна быть А старшая медсестра, а процедурная медсестра. <соцентрология> Они занимаются детьми, которые тяжелые, наслежатые. Ну, у меня а это средняя тяжесть. Подождите, <соцентрология> если вы назначили, врач назначил на 12. Вы все подготовили, подготовили выписки. Выписки подготовили. Ну как можно с вами? Вы сестра хозяйка, как можно ну, с вами шаговать, вы родители в выведите работника, пожалуйста. Что? Который непосредственно занимался ребенком. Скажите, обэйдж да. а а должен у вас быть, нет? Ну, как у меня прес-без бахил. зашли в отделение, а меня мать не пускает. Ну, Бэйш, бейдж. Ну вот у меня пресс карта есть. У вас бейдж должен быть, нет? Почему он у вас не на месте? Кто вы есть? Кто вы Сейчас я одену и выйду, покажусь, да, или что. Мне сказали вынести, я вынесла. Кто Ведь вам сказал? За... А если вам скажут с третьего этажа, правильно? Подождите, мать пришла забирать детей. Почему сестра-хозяйка выдает ребенка? Я, я не выдавала вам ребенка, я принесла. Вы выдали, вы вывели, вы вывели. Вы, вы, вы. я, я не выводила, выводила вашу. Другая женщина вывела. Выводила а ваших. Вы водила ваших деток медсестра. Так, да я вам дала медсестру. Медсестру позовите. работника с образованием медицинским, а не сестру хозяйку. Я не за простыни а пришла. же даже кровать. не знаю, да, с кем я общаюсь. Да. А простыни к вечеру только поменяли. Вчера дитя, с утра расстроился. Ему постель не поменяли. Но вчера, простите, выход мой. Меня на работе не было. И не кому поменять. Санитарочка должна была а почему не поменяла? Дети несколько раз выходили не в коридор, звали, просили поменять. Санитарка была та на работе вчера, на смене, я передавала продукты, которая обижала моих детей, кричала. Посуду брала в руки. В коридоре держат, да? Для выяснения обстоятельств? Разденьтесь! Разденьтесь. Да вы же запаритесь, так и заболеете. Что ж вы делаете-то? Что ж это за такое учреждение? Не слышно ничего. Сестра пришла и сказала, сесть сюда на лавочку. Мы сидим. Нас больше никуда не пускают. В палату не возвращают, да? Не а? возвращают. Мы тут сидим вывели с вещами показания, наверное, чтобы его вывести. Нет, вы не поняли. Выписку дали на одного ребенка, а детей двоих. выписки детей, пожалуйста, Колга, Надежда Михайловна, зам. Веститель главного врача по детству родоспоможения. Обратитесь к ней за всеми вопросами. Хорошо? А где горошка? Вот здесь сидит, я вижу. Просто Сейчас она освободится, горошкой, поговорите с ним. Хорошо? Хорошо, мы подождем. Спасибо. Разговаривать сейчас за мальчиков. Добрый день. Это, Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня сегодня была назначена а сейчас, выписка. Сейчас, а вы, а, говорим. вы записываете, мы тоже ведем диктор. Да, да, видеосъемку. У меня сегодня ну, выписка ну, ну, назначена на 12 часов дня. Угу. Позвонила, я специально узнала с утра, мне сказали, угу. если вы хотите все бумаги полностью, в угу. 12 часов угу. я прихожу. Да. Детей мне выводят, выдают выписку только на одного угу. ребенка, в двух экземплярах, незаверенную ничем, mm -hmm. не, не главврачом, там что там, там еще. Там просто говорят? врач заявляет, что врач был на консультации в, э, в другом отделении. И просила я выписку назначений, что было проведено, какое mm -hmm. лечение, потому что... А в вашей выписке, в которой вы прописываете, там все э, согласно лечению стандарта. Я так понимаю, у вас лежало два ребенка, старше да. и младше. У одного была гетососудистая дистония, у второго – асценический синдром после травмы каждому ребенку было проведено лечение согласно клиническим рекомендациям согласно протоколу ваши дети пролежали 10 дней все необходимое лечение они получили выписку вы можете забрать врач уже вернулся в отделение я думаю что он сейчас распишется и все вам предоставят конечно да? а подскажите по поводу анализов которые делаются при выписке там не указано не обязательно было делать анализы при выписке. Ну, если они <связываются> от, от, делают анализы только повторно, только тех, которые у меня сотворили. Если актуаления не было, то повторных анализов не обязательно. А то, то что у ребенка вдруг из носа шла ничего и не нужно было. Мы говорим, про мы, говорим, мы говорим с вами про анализы. Сосуль... У, кого? у какого ребенка? Со стеническим синдромом или с вигета сосудисти. Младше после травмы со стеническим синдромом. С стеническим синдромом. Это нормальное состояние. То есть, как бы это один из признаков. Какой вы хотите анализ для выписывай написано работе? что мне в знаю, написано я на в работе, я даже не знаю, что я в, в работе, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я вам в ближайшее время передадут, их сразу отдадут в поликлинику э, э, вашему лечащему доктору, он приложит все туда к выписке. Не переживайте. что они провели, я просила, вот Все согласно стандартам, там все прописывается. Нет, мне отдельно нужен заверенный лист, какие они сделали там кратко все ну, там кратко, Но я видит хочу видит, выписка, выписка из истории болезни, она подразумевает, что там дается полностью разписывать назначений. Сам письменное значение, он остается в истории болезни. То есть вы закону. имеете пол по закону. ОКО, да? ФЗ. 323, Вы можете ознакомиться в присутствии любого медработника со своими документами, то есть с историей болезни своих детей. Вы можете их сфотографировать, если вам надо. Вы можете запросить у нас ксерокопию, мы можем сделать. Но сам оригинал истории болезни и назначение вам дан не будет. Но это делается с вашего письменного заявления. Напишите у секретаря. После письменного заявления в течение 10 дней вам все обведут. То есть, сразу мне никто ничего не придет. Сегодня, я не знаю, что там с медицинской документацией, я думаю, они дождутся кардиограмму, чтобы все уже подробно вам было. И детей сейчас держит в коридоре. Да забирайте детей домой. Так я бумаги хочу получить и забрать детей Подождите, домой. я бы как мать, я бы забрала ребенка и сказала бы, господи, все, я пошла с своим ребенком А домой, там может что-то случится, куда я потом приду? Наверное, если доктор его выписывает, да. он же а берет на себя ответственность о том, что А думает, бумаги мне на это все хорошо. Выписывают. И они ждать кардиограммы. Вы же понимаете, мне нужен полный перечень. Так что вы это вы, вы, вы за говорите, что вам кардиограмма нужна. Да мне все нужно. Ну. Вот. Чтобы и Я сама регион, кардиограмма, и еще раз хочу вам сказать, сама кардиограмма, также она остается в истории болезни. Да. Отдается только ее описание в Хорошо, выписке. результат, в не Она не так, в работе и мне выдали. И там даже заведующие нет. Но мы, но мы вам еще раз объясняем. Что заведующая сделала обход, ее вызвали в другое отделение на консультацию. Вы пришли за бумагами. Она еще не успела подписать, потому что выписку распечатывает оператор. Да почему мне тогда не полные бумаги отдают? Вместе Мы вместе? созванивались Мы отдаю в проблемы утра. Послушайте меня. Проблема, Проблема есть. Проблема нет. Мы с утра позвонили в 9 У -у -у. утра и сказали. Назначьте, пожалуйста, время, Нам чтобы были дня, готовы да. документы. Нам назначили на 12, мы к 12 подошли. Хорошо, врача вызвали, но документы нам выносит сестра-хозяйка на одного ребенка. В а второго. В течение рабочего дня, в день выписки выдаются документы, в течение рабочего дня. Не прописано время. Да. Конкретно Подождите, минуты, я позвонила, почему мне не сказали, Кстати, что, что в течение рабочего документы дня документы, поняли, да, на пациент, это, это было правильно. назначено время. Что нет, я не нет мне назначили, я пунктуально приехала в 12 за документы. сейчас я возвращаю, чтобы вы им отдали. Она не смогла, не успела подготовить. Тогда подождать, я бы подождала. честно, я бы уже все готово, можете вернуться и все забрать. Вопросов нет. Все мне выдано. Спасибо. Спасибо большое, печатями. до свидания. Со всеми печатями. Всего доброго. Спасибо. Выписка, значит, со всеми печатями, какие конкретно вы хотите? Довы, Керпози, что? Врача, кербовые печати все остальное ставятся только иногородним людям или выезжающим за пределы края. Иногородним, то есть, которые приехали, у нас лечились. При том, что вы состоите у нас, прикреплены к нашей поликлинике, вот это обычная выписка с подписью просто врача. И все, больше ничем все? не заверяется. Ничего. И то есть, если я дальше пойду по другим докторам, ну, все, все будет. Да. Все нормально будет, какая разница? Мне нужны документы, как, какая разница, мне вынесли документы. пустые. Желание Вы здоровья. не замыкайтесь, пожалуйста, вдруг сейчас придется вернуться, если что-то не так а с документами. Обед, обеденный обед. А, простите, спасибо. Хорошо. Мы спасибо большое, до свидания. Полчаса. Идите, хватит. Ну скажите, как вам с главврачом диалог? Мое личное субъективное мнение, почему через главврача должно все решаться. Выдают пустые бумажки, а как только пришел к главврачу, уже все документы готовы. За секунду раз по звонку все готово, мне выдают пустые бумажки, детей держат в коридоре. Ваше мнение? Мое мнение, то что касается детей, это все должно быть пунктуально. Если врач назначил время, он должен был предупредить, если у него какие-то обстоятельства. Ну что, на этом мы закончим. Сегодня у нас 1 февраля 2021 год. Находимся в, мы в Гулькевичской ЦРБ. города Гулькевич. Всем удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Свои свечи, мои слова... Ну давайте, звоните. Спасибо. Это мы проходили все время, они готовы Вот так. Аварчик просто открывался. А -а -а. У меня вопрос, почему нужно э, идти на выписку к главу врачу, чтобы просто так не решить эту проблему? Вот у женщины спрашивал, вы случайно не с детского отделения? Нет, говорит, не с детского. Нет, я не с детского. Я понял прием пришла, чтобы с мамой переговорить. Хорошо. Мне просто выписки на одного ребенка дали. Я по этому не пошла. На Но мне не дали вот так Очень. лучше. Ну, дали две одинаковые. Э, да, а на восьмого го на 40 Ну, можем... на что? Я с утра хозяйка, я не знаю. Мне сказали, передай. Ну, надо, надо что, подождать. За... За... За... Так мы просили позвать ведроходника. За... за один врач работая, за ведущий отделение в это время... Главная консультация в травматологическом отделении. Сейчас вы завязываете отзывами, а потому что идет врач, идет дефект, идет ребенка, надо все это лезать. Давайте так, но ну, вы снимаете только с моего вуза почему вы снимаете это все? У вас бейджа нет, вы даже персональные данные свои не показываете. Хотя я прекрасно знаю, что не совсем неприятно, что меня здесь снимать. Вы в публичном помещении находитесь, а если они у себя пройдите, дома. Снимайте, пожалуйста. Да, пожалуйста, пожалуйста. я вас не снимаю. Проходите. Значит, вот выписки на ваших двоих. Меющих, да? Все, да. Марк? все правильно, все подробно да, написано. Да. Все написано. Я даже выписали ну, рекомендации. Да, это я рекомендации написала только сейчас. А заведующая Тогда, я... не заверила. Мне горошка обещала, Подождите, что будет заверить. Заведующая и врач Вечищи. В одном лице у нас, вот, лечащий врач Федорова Татьяна ну, Юрьевна. Ну, куда ж я знаю? В Здесь заведующим же есть графа. Она мне сказала, горошка будет, все подписано. Хорошо, сейчас подпишу. Потому что я ж не знаю, И вопрос, кстати, извините, пожалуйста. Я... Вопрос я... еще можно я... вам задать? Отвечаю. На вопросы не отвечайте. Ну, хорошо. Отрицательный ответ – это тоже ответ. Это, это мои я дописала, поскольку на приеме были дети у меня, направляла стационар. Я рекомендовала лечение стационарное с последующим амбулатором, о чем... Вот рассказывали мне на приеме. Да, понятно. Вопросы есть? Посмотрите, действительно, Да, все разные. Вопросы еще есть ко мне? Малыша на ПМПК есть нужда выводить после травмы, которая... Или? Не могу сказать. Или на... Пока вопрос решает психиатр. Вам, на, вам надо на приеме к психиатру, спасибо, И тогда уже все. все. Спасибо. Скажи. Все. Разное, разное. Тоже среднее степень тяжести. Подожди. удовлетворительное. А тут что написано? Степень и степень А тут состояние диагностики. Состояние диагностики. Степень тяжести. Ну все понятно. А где дети? У тебя... А, точно. А дети? А у тебя близнецы анализы вообще одинаковые. Одинаковые анализы? Покажи на камеру, что он одинаковые. А, подождите. Это норма. Нет, нет, я ошиблась. А где дети? Мам. Все интересно, за анализ забрали детей только никак как. Ну ты смотри, что, дети, что такое? я посрался в прямом эфире, все дети, дети, дети. чуть Все хорошо, уходим. Ну, на оставится на козелках. Вон сделан рентген черепа и что там написано по рентгену. Патологических изменений не выявлено. <толкнул> Доча, не тетюбай. Позвоните Нет. еще Нет. раз. <толкнул> Видимо, не услышали с первого раза. <толкнул> Дети, да, <Бой> бай. Бай. <толкнул> А вы там замечательные детей. На! На! Скинь, давай, Клаш, шокий был. Скинь, давай, жмай. Всё. До свидания. Давай. Пошли, мои дорогие. Мы вас добрались. Давай, давай, давай. Ты